Привет, аудитория! В эту субботу у нас UFC, Fight Nights, Убойные ночи очередные. Хочу рассмотреть бой с нового карда в среднем весе Миши Суркунова против Виллингтона Турмана. Оба бойцы-грэпплеры. В обоих есть проблемы в ударной технике. Плюс, ну, не сказать, что они хорошо держат удары, и, в принципе, ударники довольно-таки высокого уровня, ну, и с хорошим панчем доставляли проблем шо-одному, шо-второму. Оба на первых этапах своей карьеры считались достаточно перспективными бойцами, но, как говорится, что-то пошло не так. Циркунов старше своего оппонента на 9 лет. Есть у него черный пояс по брюже, что... Миша довольно-таки неплохо демонстрирует, побеждая с обмишинами. Миша с обмишинами побеждает. Что-то в этом есть, конечно. Но, правда, последние бои чередуют победы с поражениями. Он пришел в средний вес из полутяжелого, что, как это бывает, скажется на его преимуществе в габаритах. Ну и все-таки панч у него, наверное, будет посильнее, чем у Виллингтона. Тут он, как бы, тоже может похвастаться черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, но за все свои пять боев UFC пока еще никого не сабнул. Ну и, как я говорил, после перехода UFC он Провел пять боев и из них в трех проиграл, при этом в двух нокаутах и в двух победил решением. Ну, скучный бой с Оба бойца не особо хорошо держат удары и думаю, что в стоке Циркунов чуть больше шансов имеет, чем у оппонента. Ну, учитывая после перехода в ВС тур он не смог продемонстрировать своих навыков на конвасе, а позиция тут посерьезнее, чем в прошлых организациях, где он участвовал. Но думаю, что ну, у Циркунова и Брюже посерьезнее. Ну, в принципе, и оппозиция у Миши более мастеровитая, чем у Виллингтона была. Ну, есть у меня, конечно, мысли, что Циркунов победит. Ну, и так как все его победы, если, конечно, они были, он побеждал досрочно, то, учитывая вышесказанное, это вполне вероятно будет досрочно. И коэффициент на это неплохой, 2,5. Ну, вы же оставляйте свои мысли в комментариях, подписывайтесь на канал. Стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать... В принципе, неплохие коэффициенты, интересные. Okay. Ну, до следующего видео. Пока.